Позитивный таксист снова взял очередной китайский автомобиль для обзора таксист-чек. Хавуил Джолиан. Честно говоря, я уже и сам сбился какой по счету. Ведь их было очень много. В каждом ролике одно и то же. И на этот раз он решил больше времени уделить камерам Москвы. Потому что ежедневно видит, как водители такси допускают нарушения правила дорожного движения. И вследствие чего получают штрафы. В ближайшие дни на этом автомобиле я буду работать не через свой таксопарк, позитивный таксист, а через самозанятый. Несмотря на то, что прямым партнером СМЗ и ЕП в Москве убрали покупку смены, все равно водители становятся самозанятыми. И мне упало три промокода. 12 шов со сниженной комиссией сервиса. Используйте это до 22 мая 2023 года, 20 мая, 9 мая. 29 баллов, выдающий приоритет. Прямой партнер плюс 5, год выпуска автомобиля плюс 7, брендинг машины плюс 5, платина плюс 5, рейтинг выше 4.95 плюс 4, эксперт плюс 3. Активность 80, рейтинг 4.96, уровень платина. Тарифы. Комфорт. Приглашаю всех водителей и курьеров стать частью самого лучшего парка для подключения к Яндекс Такси. Позитивный таксист. Напомню, что для всех первая неделя без комиссии парка. Упал заказ с Кэфом 1.62. Промокод. О. Хотел применить промокод. О. Пока не забыл. Заменю. Только Только Я стоял Что такое На полосе который нужно налево, а мне нужно было прямо. И вот, для того, чтобы не получить штраф с камеры, мне пришлось повернуть все-таки налево, и сейчас вот я поеду прямо. Я не знаю, мне вот она реально уже задолбала. Очень неудобно, особенно, когда приходится вот разворачиваться. ой ой ой ой ой ой ой ой Заказ примерно на 10 минут. Здравствуйте. Да, доброе утро. Спасибо. Пожалуйста. Парковка для автомобилей такси заканчивается после моего автомобиля. Потому что вот с этого места начинается желтая разметка. Нельзя оставлять здесь уже автомобили. Ты стоишь на желтой разметке. Я про разметку ничего не <свист> <свист> Вон стоит девушка. <свист> вот как раз над ней, там вот наверху, раньше стояла камера. Стояла она на вот эту выдаленную полос. Да-да, выходите. А, сейчас подождите, проедет. При можете, пожалуйста. Фух. Казанский вокзал. Так меня пропускают. Здесь очень важно пассажира высадить. Это шайба там, где это положено, а именно вот на этих Цифрах 1, 2, 3, 4, 5. Если этого не сделает, то можно получить штраф 3000 рублей. Поближе, поближе снимите. Вот жетончик, жетончик. Не Нет, вот, жетон, я... жетон, в принципе, этот мне особо не нужен. Рейтинг 4.97. Немного поднялся. За заказ в этом тарифе 35 баллов. 8 апреля 11 448 рублей. 14 заказов. 9 апреля 11 487 рублей. 16 заказов. Как же круто работать с кнопкой по делам. Город Щелково 1827 рублей. Деревня Мисайлова 1673 рубля. Деревня Румянцева, 1041 рубль, 1033, 1339. Примерно три часа не работал, потому что был вынужден поехать домой. Так бы я заработал не 11487 рублей, а 13487 рублей. 10 апреля. 12 рубль. 23 заказа. ТЦ «Авиапарк». Камера контроля остановки. Камера контроля остановки. Нахожусь между этими камерами. Показал доход, а теперь расскажу про расход. Аренда автомобиля 2500 рублей. Франшиза 100 рублей. 10% от стоимости аренды, так как я работаю не через их пар, в котором 5% — 250 рублей. Итого аренда автомобиля — 2850 рублей. Средний расход топлива — 10 литров. Это примерно 1700-1800 рублей. В среднем остается 5000 рублей. Я оказался возле ТЦ «Авиапарк не просто так». Сюда привез любимую жену. Напомню, что она работает в сети Зара, которую уже переименовали в МААК. Так вот, скоро у них открытие. Начну отсюда, потому что здесь... Две камеры, как я уже показал, Falcon Street, которая находится позади меня и впереди меня. Я нахожусь в парковке такси. Здесь можно стоять, сколько мне захочется. А вот дальше уже не то, что стоять, даже остановиться нельзя. А вот вижу, там стоит Skoda Rapid. Вот как раз под действием знака. Вот еще один подъезжает. Еще вот там уезжает. Ну, вот что они здесь стоят, я не могу понять. По обе стороны стоят знаки вот. то есть и до него и после него нельзя остановиться стоять стоишь под камерой же под знаком вот так вот остановиться и ожидать пассажиры и позвонить и сказать им что вот он даже отъехал тоже и сказать им, что я вас ожидаю вот здесь вот Недалеко от того места, где указали они э, точку Стоишь под камерой и под знаком Уже получил штраф И вот таких полно Очень много водителей Коллега высаживает пассажира Ладно, этому скажу Камера, знак, штраф. Да? да? Здорово, я тебя узнал. Под камерой стоишь, вон же, под вон, Я в курсе, в курсе, Ты же Чуваш, по-моему, да? Да. Я тоже. Давай, давай, уезжай, давай. сейчас штраф получишь. Я понял, давай. Давай. Коллега говорит, что ни разу штраф ему не приходил. Он много раз уже здесь высаживал и сажал. Или не сажал ты здесь? И сажал, и высаживал. А сколько здесь считал по времени? Не больше 10 секунд А, В ну Пассажиры что? выходили, они сразу ага. раз Как бы уже ждали меня Я то есть выхожу быстренько и встречаю Открыл дверь Посадил Но... спокойно и уехал Здесь то есть... точно не постоишь? Нет, не постоишь А вот Я буду каждому Останавливаться и говорить Камера Falcon Street же висит на каждом столбу стоит камера. Если нужно пассажира ожидать вдоль дороги, то можно вот так вот заехать и как бы встать на въезде. Вот еще камера сверху, я не пойму на что она. Вот знак и вот камера. Я не знаю. Нужно внимательно посмотреть, когда заезжаешь по шлагбаум на платную территорию Потому что где-то парковка может быть платной с первой минутой. В основном это 15-30 минут бесплатно, но бывает, что с первой минуты платно Бесплатного времени нет, такси в том числе Знак Вон там, вдалеке камера И вот здесь вот справа, ох, желтая разметка. Остановился и получил штраф. Камера, знак. Под этим знаком можно остановиться для того, чтобы пассажиры высадить или, или посадить. Но остановиться на долгое время запрещено. Четыре полосы для движения. Две прямо. Третья направо, и четвертая для общественного транспорта. Наверху камера. И, ага, все, вот так вот перестроился, включил аварийку и проехал. Если бы я сейчас поехал бы с полосы направо прямо, то получил бы штраф. Очень важно соблюдать движение полос. Потому что в Москве чуть ли не на каждом перекрестке стоит камера. Я запарковал автомобиль на платной парковке Ее стоимость 450 рублей в час Бесплатно на ней можно находиться до 5 минут Свыше этого времени штраф 5000 рублей И он без скидки Пока я дойду О, уже идет сотрудник, который фотографирует Пока я дойду до столовой Возьму поднос, положу на него еду На это примерно уйдет до 5 минут И как раз в это время я оплачу и также, когда я вот поем и понимаю, что остается меньше пяти минут, я ее завершаю. И вот с этого времени, как он у меня сфотографировал, пошло пять минут. Ну и еще может проехать автомобиль сод. Почти 13 минут. 450 рублей в час. Кстати, обед стоил 492 рубля. Сейчас спокойненько съем булочку с компотом. Камера на ремень безопасности и телефон. Кстати, этот знак на парковку такси не распространяется. Слева городская больница номер 67. И здесь вот... Как всегда стоят автомобили и вторым рядом как только не стоят и наверху камеры фалькон стрит номер не закрыл номер не закрыл этот тоже большой каменный мост сид кирпич конечно же здесь водителем такси запрещается и не только такси но и обычным водителям запрещается передвигаться, но когда едет автобус, то можно за ним пристроиться и проехать вот эту камеру на скорость 50 и на полосу А. Выдалена полоса, по которой я могу проехать. Там иногда все стоит, но а мне нужно как раз вот налево уйти можно проехать отсюда впереди автобуса знак кирпич и наверху там камера а что он делает этот автобус? почему он так поворачивает налево? мне нужно за ним проехать впереди автобуса стоит камера я сейчас заехал под кирпич и мне нужно за ним спрятаться. То есть поехать одновременно с ним. Мне нужно налево. И для этого надо перестроиться, чтобы.. Ах ты! Сейчас. Давай, давай, давай, давай. Наверху камера в спину. Вот. Ой-ой-ой! Вот этот островок. Вот на него наехать нельзя. Будет штраф. Ах ты, сзади еще машина. Как проехать-то? А? Фу. Четыре полосы. Три прямо, одна направо И вот возле них камера Я сейчас нахожусь на выдаленной полосе И на той же полосе, которая Направо Даже вот Полоса разделяет Выдаленная полоса разделяет обычную полосу Здесь, если мне нужно прямо Можно по этой же полосе ехать Не нужно перестраиваться на левую полосу Потому что вот она Идет продолжение выдаленной полосы Несмотря на то, что знак направо можно ехать прямо Водителям такси запрещается выезжать на полосу На полосу для общественного, для общественного транспорта, где висит кирпич Вот, наверху кирпич Нужно обязательно с нее съехать, чтобы не получить штраф 500 рублей А вот теперь уже можно съехать То же самое на полосе А кирпич. Все. Камеру проехал. Ну, эта камера не рабочая. И вот так вот можно проехать по прямой, под э, все кирпичи, до камеры, которая будет возле бассейна труд. Здесь очень часто э, все стоит, поэтому вот на ней можно очень много времени сократить. вот сейчас покажу вот здесь вот я еще могу ехать вот все здесь я уже должен съехать ага. Спасибо. камера и заканчивается заканчивается движение для а, автобусов то есть а, полоса здесь для общественного транспорта заканчивается и многие водители едут по ней прямо то есть они проезжают перекресток прямо а у них на самом деле полоса направо поэтому нужно обязательно перестроиться если нужно проехать прямо вот полоса направо они по ней проезжают вот еще наверху камера и такие а чё это получил штраф вот интересно кто-то из них поедет прямо направо будь внимателен в москве нужно быть предельно внимательным чтобы не получить штраф а так вот даже сейчас вот я покажу перестроение опять же если не успел перестроиться и наехал вот на эту сплошную полосу Вот она Ну вот нет Вот отсюда если решил перестроиться О, типа надо поворачивать То все, камера, штраф Некоторые водители не дожидаются И выезжают на островок А наверху камера Сейчас покажу Вот Островок а вот камера Также камеру устанавливают за информационным щитом Вот, например, за этим Сейчас покажу <связь> ТЦ Ривьера Который находится прям вот На выход у него На третье транспортное кольцо Наверху знак Станик остановка запрещена до и после знака. Пассажиры ставят точку здесь, потому что вот выход отсюда. так Водитель такси здесь останавливается. Его наверху камера и еще дальше камера. Две камеры. Здесь я бы не остановился, поехал дальше. То есть я бы заранее позвонил пассажиру. Остановиться, я думаю, можно. Ну, там, ну, на секунд 10 и сразу уехать. Ну, конечно же, это правильно. Если так будут все водители водитель такси останавливаться, да, здесь пробка соберется. Также стоят передвижные камеры. Сейчас покажу, как проехать возле нее так, чтобы не получить штраф. На этом участке всегда пробка. И чтобы не стоять, как все, проехать ее быстрее. Ой. вот две полосы две полосы направо поворотник и вот так вот Щу. все штрафа не будет спасибо камера на трамвайные пути в спину кирпич этом участке также э, в пиковое время все стоит ну и кто-то выезжает на трамвайные пути сейчас покажу участок который стоит на самом деле он сможет встать, встать в любое время Уго, кирпич убрали здесь раньше был кирпич и вот наверху камера теперь здесь можно так и так ехать на самом деле до этого когда проезжал тоже, штрафы не приходили на этом участке можно очень много времени выиграть это сейчас здесь не стоит, а так здесь в основном всегда все стоит камера Falcon Street ресторан Пушкин здесь часто водители такси останавливаются но знак, что можно остановиться, но нельзя стоять Начну в этих знаках разбираться Если замигал желтый То лучше не проезжать Лучше остановиться Вот сейчас я возможно из-за него не успею О, Замигал Штраф за проезд на красный цвет Первый раз 1000 рублей Второй, третий, последующие 5000 рублей Закрыл бумажкой Сотрудник сот вправе подойти и снять вот эту бумажку, снять и сфотографировать автомобиль, если что. Вот камера Falcon Street. Так что там надо останавливаться так, чтобы камера не увидела. Камера Falcon Street. И вот, стоит на островке. А вот водитель, который стоит возле Мерседеса он знает, что здесь стоит камера номер прикрывает но может проехать автомобиль СОДД, который зафиксирует его номер спереди чуть дальше есть петля на которой нужно развернуться, чтобы повернуть налево но некоторые водители сразу поворачивают налево сейчас покажу эту камеру ее поставили недавно а, вот она и вот там, где знак «Прямо», поворачивают налево. А вот петля. Ну, чтобы на ней не терять время, некоторые водители поворачивают сразу налево. Вот камера. Видно? Ага, видно. Так что а здесь тоже нужно проехать так, чтобы не на желтый. Или а, также вот полоса налево, прямо и вот эта полоса направо. Их нужно, их движение, эти нужно соблюдать. Камера в спину на вафельную разметку. Камера в спину для того, чтобы вот, вот эту сплошную полосу, которая разделяет выезд из тоннеля и нас, не, водители не пересекали. Справа от меня депо. Камера знак еще камера такси на территорию депо не пускают поэтому пассажиры ставят точку вот здесь, вот здесь прямо под камерой здесь нельзя парковаться на тротуаре вот здесь также позади меня почему? потому что Вон, камера стоит ну, наверное, отсюда будет плохо видно камера Falcon Street также, если парковку не оплатить а она здесь платная то тоже штраф 5000 рублей такой, подъехал сюда водитель а ему э, пассажир такой подождите меня 5 минут, я сейчас зайду вот в азбуку вкуса все, пока стоишь, ожидаешь пассажира Соответственно, парковку не платил, и штраф 5000 рублей. Платная парковка. Камера Falcon Street. Такой пассажир, а вы меня не подождете? Я здесь 5 минут зайду от торговый центр галерея. Пока его ожидаешь, приходит штраф за неоплаченную парковку. Ну или за неправильную. Остановился и поехал. Здесь камера на стоп. Нужно обязательно остановиться, постоять и поехать, чтобы не получить штраф. Две полосы налево, одна прямо и одна направо. Но бывает такое, что падает заказ и нужно ехать прямо, А я стою налево. И так, так, так, так. Вот так вот приходится. А, здесь еще вот. Почему все обижают? Ах! Приходится вот так вот иногда проезжать. Но вообще лучше, если не получается как-то перестроиться, то лучше проехать, развернуться, чем получить штраф 500 рублей. Вдруг поездка будет на... 150 рублей. Патриаршие пруды. Слева и справа стоят знаки. Также по обе стороны желтая разметка. Слева велосипедная дорожка. Сейчас покажу. И вот на стене дома камера Falcon Street камера на пешеходный переход ох, какое солнце наверху камера на ремень безопасности и телефон Эх, как же показать ее, чтобы было хорошо видно ты то слышу, не слышу свиста АО. Долгое время парковал автомобиль вот на этой многоуровневой парковке, но с этого месяца она подорожала на 3000 рублей, стала 10 тысяч рублей. К сожалению, такую сумму я позволить себе не могу, и... Теперь снова паркую, как, как придется, потому что иногда приезжаю поздно и на это уходит немало времени, чтобы найти свободное парковочное место. Эх, Хавел Джолион или Хавал Джолион, я так и не понял, для того чтобы открыть двери, да. Моя дверь открывается, а вот это и остальные не открывается. Нужно нажать второй раз. О, как же холодно на улице. Сам по себе автомобиль вроде бы ну, смотрится неплохо, но очень много хрома. Светодиодные и передние, и, если не ошибаюсь, также задние. Не знаю, мне этот автомобиль особо не зашел. даже ничего про него и особо-то не хочется снимать. Руль не как на легковом автомобиле, а как на грузовом. Большой руль хвата такой тонкий. Ну, вот что это такое? Я вообще не знаю. Мне не понравился руль. Шайба для приключения коробки передач. Вот, если назад, кстати, вот режимы камеры заднего вида. Нейтралка. Драйв. Но если я перекручу У меня будет не D1, а M1 О, M1 Не знаю, это очень неудобно Поначалу вообще терялся, особенно когда разворачивался на месте Если включить вот подолевой лепесток А, сейчас я включу драйв То вот я его нажимаю И сразу переключается на M Безрамочное зеркало заднего вида у меня здесь GoPro, до него, до, него, до него тянусь, видимо вот так вот задеваю и слетает резинка Вот что это такое? Для чего этот узор? Не понимаю я Это тоже какой-то непонятный узор Ну, как бы для телефона, но не, не, не нравится, не нравится вот эта ступенька для чего? Непонятно какой-то узор. Сам по себе тоже дисплей не особо. Все в дисплее. Вот пару кнопок есть, а остальное все весь функционал только в этом мультимедийном сенсорном экране. Это для чего? Вот это для чего? Я не могу понять. Для сбора пыли? Подоконник? Не могу понять вот эти узоры что это такое вообще здесь тоже но нравится то что рука лежит вот так вот то есть я мне не надо вот так вот там прям заворачивать руку чтобы э, от, открыть э, стекла а и еще э, мой с, с доводчиком все остальные то есть не автоматически надо доводить вручную хочется положить руку на ручку коробки передач но здесь шайба не дотягивается она особо до руля, с этой стороны то же самое, регулировка руля только по высоте, вылета нету, и этого как раз таки не хватает. Получается так, что вот у меня и с этой стороны, и с этой рука вот вытянута, и конечно же это неудобно. Я бы сказал сиденье удобное, вот тут вот укурил и прожег, короткая. Подушка, ну как и на всех китайских автомобилях. Слабая боковая поддержка. Вот не хватает регулировки у меня безопасности по высоте. Потому что, как бы не то, что душит э, шею, но все равно не особо удобно. Хотелось бы, чтобы было чуть ниже. Подушка уже все продавилась. Механическая регулировка. Фух. Сижу сам за собой, очень много места, подогрев сидений. Тоже такая ручка какая-то, ну, не знаю, она мне не нравится. Два разъема USB, подлокотник, мягкий, с двумя постаканниками. О, ну здесь вообще много места. Так, здесь нужно коврики менять, почему? Потому что, ох ты. Они также его стаскивают и они еще эти коврики вот как-то заворачиваются. И конечно столько здесь пыли, грязи. Ай. Дверь багажника на пневмопорах. Полка. О, уже болтается. Резинки видимо как раз, чтобы в движении не болталось. О, свет. Крючок. Здесь тоже крючок. Докатка. О, ну, есть такой вот а, здесь, а, так сказать, ступенька для того, чтобы что-нибудь положить и не вываливалось, так как нет сетки. С моей стороны то же самое. Когда я сажусь, то коврик потихонечку стаскивается вот вперед. И нет вот а, таких вот а, здесь выступов, где можно было бы закрепить коврик. И все, конечно же, под ковриком. О, опять здесь тоже вот сигаретами прожили все, я поехал работать Не хочу про этот автомобиль ничего не рассказывать, не показывать Как я переключаю передачу Вот так вот М1 Ой Д1 Когда заднюю Фью. Снова я перекрутил, сейчас покажу Вот М1 Ой D1. Метро Филатов Лук. Наверху камера. Многие водители останавливаются здесь, прямо вот под ней. Или вот до нее и после нее. А нужно встать прямо под ней. Вот она, наверху. Ух ты! А еще вот приборная панель стрелочная. Не цифровая, а стрелочная. В наше-то время. Ха -ха! Камера в спину. Вот она стоит. Так что нужно быть очень внимательным, чтобы избежать штраф. А в Москве реально очень много камер. Чуть ли не на каждом перекрестке. Здесь вот все обустраивается. Там вот свалка. Все равно возле свалки строят дома и покупают. Здесь пик, конечно, так прям нормально застроил. А вот, ой, вот камера еще на скорость. Вот слева метро. Так сказать, наземная. Да, очень быстро строят дома. Из-за солнца очень плохо видно, но вот сейчас покажу. Вот наверху стоит камера. Так вот, некоторые водители нужно поворачивать сюда, а они поворачивают вот сюда, под кирпич, прям под камеру. И еще дальше покажу. Кстати, вот еще камера. Дальше. Вон. Камера наверху. И вон прям под кирпич тоже некоторые водители по прямой едут. Здесь то же самое. Вон камера стоит. И здесь вот въезд уже под кирпич, и еще камера Falcon Street наверху. Все равно сюда водители проезжают и отсюда же выезжают. ТЦ Саларево.